Добрый день, Добрый. мама Танечка, доченька Раечка. А Раечки у нас сейчас уже год и полтора Чуть больше годика. Хочу вас спросить, о чем это нас там плачет Марта. Не хочет нырять. Хочу вас спросить, про что? Вот этот наш курс, где мы плаваем сами, курс Немо. Вы его прошли, в каком возрасте вы начали? Мы начали в 4 месяца где-то. 4 месяца, да? Как раненько, да? Мы раненько. Я уже забыла. 4 месяца. Как мы его освоили? Напомните, это было уже давно, больше полугода назад. да. Ну, как-то хорошо. Легко. Легко, да. Какие-то капризы были, но они, наверное, все же так называют. Сколько занятий вы случились в это плавание? Мы три раза на неделю Отреза в неделю, и за сколько она? Я уже сказала, плавайте сами. Сколько прошло занятий? Все, не помню. Я не помню я уже. Види, было давно, так я уже забыла. Но у Раечки свои вопросы немножко стонастные, правильно? Да, у нее стонастные ручки. Ручек. Да, и поэтому у нас, собранная. да, да, у нее свои нюансы есть по физиологии. Но мы все равно освоили и плаваем. Раечка у нас девочка такая с, с принцесса. Да. Ей что чуть не так она все высказывает громко, не стесняясь. но обязательно я покажу кусочек, где она в обычных простых упражнениях, несложных, начинает заходиться и возмущаться. И плавая на спинке, она расслабляется и успокаивается. На спинке сама без мамы, То есть это вот раечка в этом случае просто девочка девочка какая-то уникальная в каком-то смысле. Все, что сложно ей легко, <связывается> <связывается> <да>. <связывается> Я, ну, Это для нас. Мы сами, мы сами немножко нагружаем какие-то ситуации сложностями или легкостями. Э, хочу спросить у вас, что, э, что было самое сложное вот именно для мамы, без моих подсказок, <связывается> без моих напоминаний? Найти силы и не быть мягкой очень. <связывается> Наоборот, не обращайте внимания на. Чуть-чуть. даешь да, себе слабину, но наша Раиса начинает встречать как-то. Я поняла, тут, конечно, просто жестко это делать нельзя. Конечно, нужно понимать, в чем возможная причина настроения ребенка. Или это зубы у них сейчас у всех, эти зубки беспокоят. Или это характер, или это манипуляция, или это действительно реальная ситуация, которую нужно ослабить. Напор, да. вот, эти, вот эта тонкость, грань, которую может чувствовать мама, но без, без лишнего... Агрессии. И агрессии, и без лишнего ага. э... да, опеки, такой, да, опеки, да, опеки да, точно. Да, да, и посоветовали бы вы еще, ну, советовали бы вы осваивать... Конечно, советую. Я всем советую и сейчас советую. И, и развиваться, и новые и Упражнения делать под настроение, да? Рей? А чего бы предостерегли да. вот своим опытом уже больше полгода? Предостерегли, на что бы рекомендовали обращать внимание? Или мамам, или тренеру не смело можно Я сказать не... глаза, да. на что возможно нужно акцентировать внимание? Нет такого. Нет у меня такого, честно скажу. Я так больше анализирую по себе какие-то. Если какие-то проблемы, то это ко мне скорее проблемы. Я принимаю урок или не принимаю, и уже как с ним бороться, это мне и родился решать И действительно, я рекомендую обращать на себя на какие-то свои внутренние и ребенка вместе, чтобы это было хорошо и для мам, и для ребенка, а не одностороннее. Я согласна. Спасибо большое. Ну, Рая, наверное, уже устала показывать свои. В конец занятия у нас попросить ее показать, что она умеет удобно, или я просто потом знаю, отдельно сниму. А ну, настроение как у нас Полежим на водичке, давай полежим. полежишь? Нет? Нет? Ну вот я вот, то, что да, я услышала, но я вот тоже вот этот нюанс Нет. говорю, что если у малыша какая-то какое-то упражнение вызывает неоднозначное как бы, отношение, то такие вопросы прямые. Никогда не вам не получит да. Давай-ка полежим, если связано да. с трудом. Говорила, знаете? Да, я знаю. Поэтому лучше или уходить, или как бы... Но у нас она особенная. Она уже, ну серьезно, она уже говорит, когда да, когда-то нет. Даже то, что ей не нравится, ей говоришь, не что дальше она будет. Да.